Всем добрый день, вы на канале компании Радиосила. Этот выпуск будет посвящен автомобильной радиостанции Сибишка 100. Начнем как всегда с комплектации. В комплект входит радиостанция, гарнитура тангента на витом кабеле. Каба для крепления в автомобиле и монтажный набор с дополнительным предохранителем и держателем тангенты. А также инструкция полностью на русском языке. Радиостанция имеет компактные, слегка вытянутые габариты. Сверху мы видим наклейку с серийным номером. На лицевой стороне по центру расположен дисплей, два регулятора, шесть кнопок управления и шестипиновый разъем для подключения тангенты. Динамик располагается в нижней части. Сзади находится небольшой радиатор для охлаждения выходного каскада а также гнездо для подключения антенны и гнездо для подключения внешнего громкоговорителя. Метровый кабель питания с предохранителем на 5 А. Частотный диапазон 27 МГц. Включает в себя 240 каналов в 6 сетках. Может работать в нолях и пятерках. Амплитудная и частотная модуляция. Рабочее напряжение 12 и 24 вольта. Волновое сопротивление антенны 50 Ом. Мощность 10 ватт. Габариты 165 на 115 на 35 миллиметров. Включается радиостанция левым регулятором. Тим же настраивается громкость. И первое, что бросается в глаза, это инверсия дисплея. Не часто такое встречается у раций. Второй регулятор отвечает за пороговое шумоподавление радиостанции. Снизу под ними две крайние кнопки отвечают за переключение каналов. Вперед и назад соответственно. Также это продублировано на тангенте. Центральная кнопка включает сканирование каналов. Слева сверху от дисплея расположена кнопка уменьшения чувствительности приемника. Особенно это актуально при движении в колонии или при дальних прохождениях. Затем идет кнопка переключения модуляции с амплитудной на частотную. И последняя кнопка переключает частотный стандарт, а также сетки радиостанций. На тангенте большая кнопка для передачи сигнала в эфир. Две другие, как мы уже говорили, переключают каналы. Центральная включает автоматическое шумоподавление. При этом на дисплее появляется соответствующая индикация. Сброс к заводским настройкам производится следующим образом. На выключенной радиостанции зажимаем кнопку переключения сеток и включаем рацию. Происходит сброс процессора и рация возвращается к заводским настройкам. Радиостанция Сибишка 100 довольно простая в использовании. Нет каких-либо ненужных функций. Все довольно аскетично и надежно. Из плюсов стоит выделить возможность работать как с 12, так и с 24 вольтами и честные 10 ватт на выходе.